Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мистер Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки неделя. Уже... Шесть дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Хм, подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? Э, ну, то есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но… Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да. Пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже. У вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонт, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Ты не устал? У меня много работы. Дьявол даже не переодеться. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор. Читайте газеты. Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошла тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким нет ли ваша цель ассасины мир во всем я говорил что я не ассасин ну да конечно а, я все еще не понимаю при чем здесь я терпение мистер майлз со временем вы поймете или не поймете мне все равно главное чтобы вы показали где оно где что извините я опоздала мы готовы да, готовы. Лягте, пожалуйста. Можете отвлекать врагов мертвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть, в чем дело. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акро или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Он бежит от кого-то? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им... вот так ученики мы и должны сражаться понимаю у тебя Я... много дел сфокусируйтесь Фами. на цели не отвлекайтесь чертов <свеч> дурак совсем выжил из ума Почему он так спешит? Чего это он так торопится? А. Зачем вообще вести себя так? Если вы создали волнение, разумно будет Что Почему происходит? Он несется, как От кого он убегает? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с Клинком. Может, ты покажешь им? страдаться понимаю у тебя много дел аккуратнее обращайтесь не с оружием часто у вас не будет и секунды чтобы вытащить... Почему он так спешит? Похоже, он так спешит. Что он делает? Что его так напугало? А И его нужно остановить. Что он делает? Для чего? Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своем пути и избавляйтесь. Исп... Он какой-либо меня не уйдешь. это сделал? <concicked weirdOU> <badCola> <gra Dailyzeug> <Investment toe> <That> <optimization> Смерть, убийца! Тебе не уйти! Ça, ah. Il ne doit pas s'échapper. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Seigneur, ma colère sera terrible. Умерьте его! Тебе не уберем! Смерть Ты умрешь здесь и сейчас! Это будет вовсе не сложно! Глупец! Ты не понимаешь, я уже проиграл! А, за тебе до меня когда звезд! Wird vertreu Wirst deine Strafe nicht Bin die Rache, Gottes. Убери жичков! Мы умрем, десятки! Они! Скорее! <смехи> Ай, <смех> Я его А Yeah. Ah, Il ne doit passer comme I'm dead! He's dead! I'm dead! I'm dead! You're остановите его! Внирахе, <плодисменты> Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своем пути и используйте способность спринта, когда путь чист. <решил> Тебе конец! Давайте похороны! Смотри мой! <решил> Тебе Я! Я! Я! Ты Я! Убийца. А? Стража! Сюда! Стрежа! Стрежа! Стрежа! Стрежа! Стрежа! Стрежа! Глупый старик. На помощь, помогите. Кто-нибудь. Ой, он разревелся. Как же ты жалок. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Не подходи. Маккориэр, да филотерий, блядь. ты не я трипы. Я должен быть, что угу. угу. совсем тебе. не О, сложно. А. Я умру от смеха. Нет, не верю. Ты умрешь здесь и сейчас. Ты еще не победил. Я вышел среди бегиш! Я вышел среди бегиш! Я Я Я я видел, что ты сделал. Нет, не верю. Смерть Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Убийца на свободе! О боже! 过去了。 Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Убирайся из города. Смотри-ка, что он делает? Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти. Ни шагу дальше. Он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Тебе нельзя тут находиться. Убил! И что он делает? Тебе запрещено здесь находиться. Он, наверное, тронулся. Он глаза. точно разобьется. Хм. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Язычник! Убер! Что еще? Это отучит тебя красть! Пожалуйста, <клес> Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Теперь тебе точно отрубят руки. Кто-нибудь на помощь! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Моя семья Прочь, попрошайка. О, дайте хоть немного. Зачем такая жестокость? Что я сделала? Смешайте, ты умрешь здесь, вне себя! Пожалуйста, они не говорили, что им нужно, но я видела тьму у них в глазах. Извини, мне нечего предложить тебе взамен, но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. О, боже, как такое могло случиться? Кто мог сделать такое? <зас> да. с великолепным хирургом, предводителем госпитальера. В на было не нет ходилось. равных. Горье слышит ваши мольбы и жалобы. Вы говорите, что народ ему безразличен. Это не так. Неправда. Один этот одаренный человек. Чёрт что? Я убью тебя! Я сбегу тебе голову! Понимаете! Корниер де хороший человек! Он желает лишь брать! Он не изменит данной мклятве служить и защищать! Горнье слышит ваши борьбы и жалобы. Вы говорите, что народ... Случилось с этим бедолагой. О боже! Он хочет убить меня. Скоро, друзья мои, скоро добрый лекарь займется вами. Будьте терпеливы, не упускайте надежды. Он один, а нуждающихся так много. Он работает не покладая рук, и это занимает немало времени. Это просто ужасно! О боже! Что это было? Это... А, Нюхай меня, пожалуйста, на помощь! Кто это сделал? Я на подайте хоть немного. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Нету пари, не уходите, подайте пару монет. Не Меня. я сделаю все что ты хочешь ты служишь гарние? он он заставляет меня делать это чтобы люди не бунтовали чтобы верили в него и желали его помощи скажи мне все что ты о нем знаешь да конечно я знаю что там внутри что он на самом деле делает продолжай больными и ранеными они не входят они ими становятся в его руках только когда начинается боль он не врач он дикий, больной человек. Я, я не знаю, что он там делает, но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Ты остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда и атакуй. Благодарю за информацию. Ты отпустишь меня. Если б я мог. Недобрый человек. Пожалуйста, не убивай меня. Это недобрый знак. Пожалуйста, на помощь. Что это? Кто мог сделать такое? Ничем не дослужило такое участие. Это недобрый знак. Что случилось? Он, наверное, тронулся головой. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Если он расшибется, это будет забавно. Нет, умоляю, не уходи. И подай пару монет. Альтаир, он преследует меня. Сначала расправиться со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Нет? Похоже, Альмуалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? За мной охотится один рыцарь из ордена госпитальеров. Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Для меня расхаживать по улице Макры все еще небезопасно. Возвращайся, когда все закончишь. Подайте. Я хочу есть. Я так голодна. Почему же он мчится, как, чуть -чуть? как угорелый? Вы не понимаете, я нищенка, господин. Мне нужны деньги. Пожалуйста, господин, подай. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Моя семья на краю гибели, подайте хоть немного. Что здесь произошло? Бедняга. <связанное> <связанное> <связанное> <связанное> <связанное> Ой, не уходи, подай мне пармонет. Все кончено. Он мертв. Я, я, так тебя благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере госпитальеров на Плузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить гарнье в ад. Монет. Я прошу всего лишь пару монет. Он точно врежется кого-нибудь. Какой скорость? Где этот проклятый язычник, который сделал это? О, Тебе не следует оставлять. Уходи. Как же ты жалок! Жал... Жал... Хватит! Мне больно. Только попро... А! Язычник! Теперь ты умрешь! Ху! Последний. Что надеяться? Лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры молодой человек и будьте уверены, я этого не забуду. Убийца на свободе. Он смертный убийца не Тебе здесь делать нечего, уходи. Он убийца! H creams haha такое раньше мне не доводилось зачем он это делает что это, он что это с ним <звук> осторожнее Собирайся, черт! Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет. Есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся. Я буду держать рот на замке. Тоже за ним кто-то гонится. О, Мы выбили их и закрыли, и О, Похоже, сняли... теперь <смех> Он точно разобьется. В не собираешься ему помахать. Его пару монет. О боже, что он делает? <смех> <смех> Тебе нечего здесь делать. Уходи! <смех> Уходи, черни, пока тебя не выгнали силы. Ассасин, убейте его! Думаешь, сможешь меня одолеть? Кто-нибудь, моя... Тебя... меня! Кто-нибудь, помогите! А кто? о, Страшный, не о, о, судьба говорит мне сегодня. Лишь Богу известно, что задумали эти ужасные люди. Спасибо, что спас да меня, незнакомец. Я расскажу своему мужу его. о твоей храбрости. То есть у нас под боком ходит убийца. О, Боже! Как такое могло случиться? Да, ну и времена нас. Не пытайся бежать, старик. Все равно некуда. Какого черта тебе надо? Пожалуйста. Осторожнее. Язычник, ты заплатишь за все! Почему я.. <рекл decide Шутки> Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. И я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. О, Боже. Кто мог сделать такое? Он точно кого-нибудь шибат. Чего это он вдруг так рванул? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. А! <сосвязь> Отлично, так ему и надо. Хм. Умоляю вас, господин. Умоляю вас, господин. Умоляю Может, этому безумию есть объяснение? Слушай, чего это он вдруг так поступает? Прикончим его. Тебе сюда нельзя. Уходи. Красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Помогите, кто-нибудь на помощь! Ах ты вор! Это обучит тебя красть! Зачем ты так сделал? Чем я тебя видела? Только попробуй! Сейчас ты умрешь! Да, спасибо, спасибо я найду способ отплатить тебе клянусь что это произошло? Как это произошло? Это просто ужасно. Что это? Кто мне Умри, вор! ничего не Убийца! Спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Как можно быть таким невнимательным? Тебе запрещено здесь находиться. Убийца! Смерть ему! встреча. Помнишь меня? Нет? Мы в одно время обучались нашему ремеслу. Все еще никак не вспомнишь? Ну да ладно. Аль-Муалим поручил мне задание, выполнить которое будет честью для меня. Я устрою тебе испытание. Здесь повсюду спрятаны флаги. Найди их и вернись ко мне. И поторопись. Даже думать не хочу о том, что старик велел помочь тебе, если ты совсем справишься. Пожалуйста, без Он должен прекратить это, ребятки. Ты не смеешь красть у меня на глазах? За это ты Ты это видел? он это Он должен прекратить это ребячество. Он точно разобьется, и я вовсе не собираюсь ему помогать. У него действительно есть повод так себя бессить. Ну, может быть, таким внимательным? Какой Но необычный не человек. Я нищенка, господин, мне нужны деньги. Его нужно остановить, Нет, пока он не, не, не Ты И пока ты еще не прошел испытание Аль-Муалима. Возвращайся только тогда, когда все Пару сделаешь. Пара. Нет, мне нужны деньги. Я бедная. Он точно сдоблтся. На... Я вовсе не а собираюсь он, ему помогать. Моя семья на раю гибели. Очень немного. странный тип. <свят> пару монет. Я... Прошу всего лишь пару монет. Тут глупец. <свят> Никогда не видела такого безответственного типа! Так необычно! Мне нужны деньги! Он должен прекратить это ребят. Я голодная и больная! Я хочу есть! Я так голодна! подайте хоть чуть-чуть! Умоляю вас, господин! У пару манер! Он должен прекратить! В другой раз будет! Господи, он что, обезумел? Тебе не следует здесь находиться. Уходи. на краю Ты пока еще не прошел испытание Аль-Муалима. Возвращайся только тогда, когда все сделаешь. Нет, умоляю, не и Подайте пару монет. Пожалуйста, господин, подайте. <рескивает> Очень странный, ватка, тип. господин. Всего пару монет. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. <рескивает> СЧР Раньше мне не доводилось. О боже, что он делает? <слуды> <Think about, Beltane> <ear Meat documentation> Кто это с ним приключился? Он, он должен прекратить это. Эрибя. Что он делает? Очень странный тип. Что убьет кого Зачем он это делает? Умоляю вас, господин Всего пару Он, Что он делает? вернулся, не впечатляет Не то, чтобы я изменила тебе свое мнение Но слово Аль-Муалима закон Вот твое следующее задание гарни скрывается в крепости госпитальеров Пробраться туда непросто Потребуется смекалка Приступай Ты странный человек. Тебе здесь делать нечего, уходи. кто ты такой. Я, я, тебя, я Вернись сюда! Он хочет хватит! с нами! Все сюда! А, <плево> на <фигу! плево> Tu me fais faire, faire perdre, des facile. La ah, vais. La ah. facile. Ah. je C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop C'est trop C'est C'est trop facile. C'est trop faible. Думаю, я должна поблагодарить тебя. Хотя, конечно, и сама бы с ней справилась. Но все равно, спасибо тебе. Я отплачу за добро. Боже, правый, это же Интересно, что здесь произошло? О боже, что случилось? Будьте сильными, будьте упорными, не вставайте! падет на Саладина и на народ его. Мы с миром пришли в Святую Землю, дабы распространить благую весть Господа нашего. Но они отвернулись. Отказались принять Сына Божьего как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их. Так пусть же Ричард защитит нас, заручившись. Божьей как божьей хорошо, божьей. что ты пришел, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников. Они мне мешают. Убей их всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить, иначе они поднимут тревогу и придется скрыться, а затем начинать все сначала. И ведет к земля станет нашей как и должна быть. Чума допадет на Саладина и на народ. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благую весть Господа нашего, но они отвернули. Вернулись от Бога, и вот Он покарал нас, послав орды воинов язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Нам лишь нужно попросить Его об этом. И я говорю вам, покайтесь, почтите, исповедуйтесь в грехах. Он простит, ибо такова его природа. Мы должны умаливать прощение. Ибо лишь если наши сердца он будут лишить, мы сможем победить. Не бойтесь. Страх и сомнения горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога, длина. Прекрасная работа, Альтаим. Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Вот, держи. Это заказ на работы в госпитале Горнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Учит тебя красть Почему же он учит? Ну, что Что-нибудь помогите! Что он делает? Бывай грязный на что, <скротка> <Это скротка> <за все. скротка> что тебе до меня как разорвет? <скротка> я тебя я видела тьму у них в глазах. Извини, мне нечего предложить тебе взамен. Но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. Убийца! Яじчник. Он только что убил тысячи? человека! от меня не нет! Я я, нет, я! я! я! я, unable, я вижу их. Готовьте! Я в взяла! Я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 Он только что убил человека. <крики> О боже, что он делает? Не бойтесь, страх и сомнения вот оружие наших врагов. Покинь это место. их ложь, ядовитые слова сходят раз. <крики> Если вас искушают, вступайте <крики> и помолитесь. <крики> <крики> Умри, вор. Ах ты вор, это отучит тебя красть. Кто-нибудь на помощь. Ты смеешь красть у меня на глазах? Что я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 Стой! Здесь ты не пройдешь! Думаешь, сможешь убежать от меня? Он точно разобьется, и я вовсе не собираюсь ему помогать. чем вообще вести хм. себя так. Умри! Вот! Лучшие товары... Прочь, поражай! Колеги, убегай! Я выпал! Я Я выпал! Я выпал! Убийца! Иди сюда! Такое? Ты не следует да что следует тобой, А-а-а! А-а-а! А-а-а! а Думает. Он, наверное, тронулся головой. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. <связывая> Он точно разобьется. Ее вовсе не собирать. Вы не понимаете. У него я действительно сейчас поводятся. Мне нужны деньги. <связывая> не, не уходите. Подайте пару монет. Тебе что-то нужно? А? Я хочу есть. Я так голодна. Уйди. Подайте их чуть-чуть. Что он него на него нашло? Что Ой. его так беспокоит? О! О! О! Он точно кого-нибудь щебят. А! А! А! Похоже, за ним кто-то гонится. Ты что, не видел, Я что уверен, я здесь стоял? что у меня найдется товар для тебя. <связь> <связать> он, умоляю, уходи, он точно разобьется. И лучше не, не собираюсь ему помогать. <связать> ну что еще? Отойди. <связать> Твое присутствие <Да>. меня раздражает. Не зря ты заплатишь за все. Боже, помоги! Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы. Зачем носить слова и буквы в автобусе? По мне, так это глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. <свес> Если он расшибется, это будет забавно. А чё он только думает? <свес> я убью тебя! Не тебя! тебя это, мама, я убью тебя! Мне нужны деньги! <свес> Почему Когда они поймут, что на себе... Прошь дороги! Чак меня не уйдешь! не видел. <свес> Альтаир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнеда на плузе. Гросмейстер, рыцари, госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарни почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Очисти этот город, и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Почему он Пись. это делает? Без вашей Абро, помощи а! для королю Ричарду не освободить святую землю. Что заставляет его делать? Скажи зачем он это делает? Странно. Дитя мое, мы привлекать к себе внимание. Ой, ты, ты, ты, ты, ты, Помогите, пожалуйста, вы должны. Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну, ну, все будет хорошо. Нет. Дай мне Нет. твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным, ты забрал их души. Я видел! Я видел! Но не мою! Нет! Мою ты не получишь! А! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно? И Я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только если все склонятся перед ним. Не стоило этого говорить. Верните его в палату. Я приду, как только обойду оставить. Ты не держишь меня здесь! Сейчас снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги обе. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Доброе <свес> утро! <свес> Ассасин, не Слишком просто. Ассасин, убейте его тетя Я тебя догоню! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Это добро Ха-ха! <свят> <свят> он думает, что справится с нами. Движите его, он должен быть наказан. А а а ты и я пошли на сюда! Смерть убийцы, ты Пока не вы! А уйти! Пошел! Поймаю тебя! Не потеряйте его! Думаешь, сможешь убежать от меня? Он Пошел! Я тебя догоню! За ним! Скорее! Все прочь! Схватите его, Тебе не уйти! Ассасин! Тебе преподадут урок! Вернись сюда! Ассасин! Тебе преподадут урок! Я Я Скинь с себя, бремя. О, меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты, они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили? Вытащили против их воли. Да. Но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен. Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет. Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. А, но пощется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь. Без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но подавы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. Ах, и без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь? Я не верил в это. Я это знал. Да возвращайся в Мосяф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не, что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья, скорее боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я... Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Перемотка на более поздний участок памяти. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Есть новости, Альтаир? на плюс мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось сделать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, входят идут деньги. Когда они помогают, и они используются угрозы, обман и прочее. Существует растение, аль травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими, так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствие. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва.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 Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Я бегу тебе голову! И сейчас ты умрёшь! Великолепно! Великолепно! 啊啊啊啊啊啊啊 Понимаю, у тебя много дел. Сейчас. Понимаю, у тебя много дел. Он кого-нибудь с ног сорвет.